А это поворот с проспекта Октябрьская революция на улицу Колобова. Многие люди его знают. И он же ведет э, поворотом на дублер. И в чем здесь э, казус, в чем ловушка этого места, сейчас мы вам попробуем объяснить. Здесь после ремонта пешеходной части сделали вот такую дорожку. Продлили пешеходную зону, здесь раньше не было. Ремонт был э, буквально в июне месяце. Получается, со светофора люди уверенно, абсолютно не задумываясь, идут не на пешеходный переход справа, а идут, ну, тут же дорога, продолжение пешеходной части, и тупо попадают на проезжую часть, создавая проблемы, вот водителям, к примеру, да? Хорошо остановился водитель, а когда идет поток машин и поток пешеходов, здесь реально вопрос только времени, когда кого-то собьют. Продрили пешеходную зону прямо на проезжую часть? Да. А здесь это же очень опасно. Очень опасно, причем многие спорят, что говорят, мол, это пешеходная зона, но тут же ж ни разметки, ничего нету. Как вы видите, здесь нет ни одного предупреждающего знака, который указывает, что здесь находится нерегулируемый пешеходный переход. Для водителей это сюрприз, а для пешеходов это может стать смертельным сюрпризом. И мы объясняем, что пешеходный переход он там, вот. тут с колясками ходят, тут я хочу сказать, это да, очень Скажите, опасно. А кто проектировал эту историю? Он советовался там с ГИБДД? Там? Не знаю, не знаю. Мы еще и спрашивали, а зачем? Вот нас, нам сказали, и все. То есть это по проекту такая история? То есть получается так. Вы почему не пользуетесь пешеходом, переходом? Ну, здесь всю жизнь вот тут ходили, и люди вот ходить здесь, ну, и не собираются там. То есть они будут гибнуть, но идти. Вот я к чему Если бы здесь строители не проложили вот этой дорожки, психологически сюда бы уже не поехали? Ну, если бы не был, конечно, нет. Она же есть здесь же, есть выход. У меня вот вопрос к вам. Вы за комфорт для себя или за безопасность? Что выберете? Входить напрямую комфортнее? Вы экономите 5 минут, даже, может быть, меньше, 3 минуты. Вопрос безопасности лично для вас. На каком месте? Вот что бы вы выбрали? Наверное, безопасность. Оценка ситуации неоднозначная. Со всех сторон это приговор водителю По правилу ПДД 10.1 водитель должен предусмотреть все это дело. Визуально обзор сложно сделать, поэтому все возникает неожиданно. Для пешеходов эта ситуация выглядит как продолжение пешеходного перехода, а чем это место не является фактически. То есть со всех сторон водитель может быть виноват. Должен быть предупреждающий знак о том, что при этом повороте Далее, далее идет пешеходный переход, чтобы предупредить заранее водителей со всех сторон. Там сложный перекресток.